Всем привет! С вами доктор Вася. Это рубрика "Умение экипажа и оборудования". В этом видео я вам покажу, что я установил на танк Т62А. Начнем с экипажа. Давайте начнем с командира. И первое, что я советую поставить всем членам экипажа, это боевое братство. Потом по усмотрению. Можно поставить «Шестое чувство» или «Эксперт». Ну, лучше всего поставить, я думаю, «Лампочку». Но я поставил «Эксперта» первым делом. Потом «Шестое чувство», «Мастер на все руки». И дальше я, наверное, буду ставить... Сейчас скажу «Ремонт». ремонт. Следующий будет «Ремонт». Следующий «Наводчик». Ну, также боевое братство первым, ремонт, пожаротушение. Пожаротушение этому танку очень нужно, потому что он очень часто горит. Очень хорошо поставить бы на него плавный поворот башни и снайпер. Следующий у нас механик-водитель. Боевое братство, ремонт огнетушения и плавный ход. Главный ход дает стрелять в движение. Ну, больше шанс попасть. И, конечно же, виртуолоз ставить надо. Хорошая вещь. Помогает быстрее крутиться. Но у 102-го так хорошая подвижность. Для улучшения подвижности, конечно, лучше поставить виртуолоз. Так, следующий у нас идет заряжающий. У меня боевое братство, ремонт, пожаротушение и отчаянный. Интуицию ставить я вам не советую, поскольку она просто не нужна здесь. Лично на мой опыт я играю вот на подкалиберных, и меня устраивает. Всех пробиваю практически, ну если знать куда стрелять еще. Ну а отчаянный это... Когда уже меньше 10% процентов прочности, начинается быстрее заряжать орудие. Все, с экипажем разобрались, давайте перейдем на оборудование. Я подумал и решил поставить просветленную оптику, а не стереотрубу. Стереотруба это лучше для стоячих целей, например, для ПТ, очень хорошо помогает. Первую просветленку можно поставить. Стабилизатор вертикальной наводки. Минус 20% к разбросу при движении рота башни. Очень хорошая вещь. Ну и, конечно же, досылатель. Времени зарядки снижает. Ну, а здесь у меня снаряжение все обычное. Я не пользуюсь вот этими вот большими комплектами. Просто ну, как стандартный набор, наверное, вот так можно сказать. У меня на всех танках так стоит. Еще я хотел поздравить всех подписчиков и зрителей с 23 февраля. Вот какой ангар разработчики сделали. Очень такой, он как полигон зимний, очень красиво. И добавили новую возможность, если вы заметили. Ускорять экипаж. Обучение. Вот и все. С вами был доктор Вася. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. До новых встреч.